Инсайты курса. Ну, во-первых, я теперь поняла, кто я, что я, что такое внутриком, и у меня точно теперь есть... У меня, Во-первых, у меня есть план работы на год. Я понимаю, что внутренняя коммуникация – важный двигатель в работе компании для того, чтобы помогать налаживать как раз связь между отделами, потому что изначально я думала, что внутренний коммуникатор – это... Человек, человек, который организует мероприятие и, в общем, и доносит э, это до сотрудников. Потому что, ребята, собирайтесь, поедем на корпоратив. Но, оказывается, нет. В общем, мне, я довольна курсом. Для меня было много полезной информации по поводу каналов, по поводу целевых аудиторий. Я долго не могла смириться с тем, что э, целевая аудитория, не может быть все сотрудники. Но э, в процессе работы и в обучении, конечно, я поняла, что это есть. И, и теперь ну, у меня есть годовой план. И это классно, потому что я здесь рассказала только про, там, про два проекта, но у меня куча проектов, и, кстати, таблички в своей по годовому плану я это отразила. Спасибо большое, коллеги. Я закончила. У нас появился человек, у которого есть годовой план, и который теперь, можно сказать, доволен своей жизнью.